Сказать, Нина, конечно будет вы просто это говорите потому что вы надеетесь на судьбу а вы не верьте в судьбу вы делаете так как вам хочется у меня есть семинары которые чем отличается эзотерик от обычного человека обычный человек уповарит на то что будет хоть чуть-чуть как он хочет эзотерик кует железо как сказал папанов анатолий не отходя от кассы. Поэтому вам нужно замуж? Семинар. Вам нужно счастье? Семинар. Вы хотите богатства? Семинар.